Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, и с наступившим 2019 годом. Я вот такой сидел, думал, блядь, мне надо записать поздравления очень сильно, а у меня похмелье. Вчера был стрим, который длился почти 9 часов, и, если честно, я в шоке. И я думал, чем мне записать, да, посмотрел свое предыдущее поздравление. Думаю, так, так писать не надо, потому что я так уже писал, да. Я такой думаю, что сказать, ёб твою мать. Потом думаю, похуй, включу запись, буду говорить, короче, что в голову придет, потом какой-нибудь видеоряд подставлю и насрать, правильно? Главное же сам факт того, что я поздравлю, я надеюсь. Короче, ребята, этот год был сложным, да. Прошел он под эгидой YouTube Пидорас, YouTube гей и гомосек. Э, на самом деле, это все шутка. YouTube, я тебя люблю. Пожалуйста, не бань меня. Э, в общем, удаляли у нас подписчиков, снимали лайкосы. В общем, извращался YouTube как и мог. И я даже по этому помню. Поводу... Скоро выпущу топовый контент, как только я его доделаю. Вот, но мы с вами в любом случае смогли вырасти больше в два раза. Красавчики вы, ребята, все, кто подписались. Добро пожаловать, здравствуйте спасибо вам всем огромное. А, но, конечно, я бы не смог а, увеличить аудиторию своего канала без помощи некоторых людей. Да? Во-первых, я хочу сказать спасибо и поздравить с наступившим Новым годом своих модераторов. Да, это Настя Лесад, конечно же, это а, Жоншку Пальку, это Крис Элмор, Ленка Ленка, Дмитрий СТС, Пенчик, конечно, наши любимые Паша Павли, Ребята, спасибо огромное, без вас... Не было бы такого порядка, я очень ценю вашу помощь, вам просто жесткие спектрочки, спасибо огромное. Миш Биллэн Плей тоже поздравляю и выражаю жесткие респекты за помощь в оформлении, он мне все еще помогает, и очень много то, что касается именно оформления канала, там логотипов, там и разных штук графических, которых я абсолютно нихуя не умею делать, уж поверьте мне. Реально, Миша очень сильно помогает за это Жесточайшие респектосы Кроме того, с наступившим я хочу поздравить Своих друзей-стримеров Это Андрюшу You и Ванила Вэлл well, Которые помогали мне создавать топовый контент Играли там со мной Я хорошо время у них на стримах проводил Поддерживали меня морально в наших общих проблемах с Ютубом За это им огромнейший жирный Вкусный респект и поздравляхи Кстати говоря, Настилиса Лиса тоже Теперь у нас стример, э, наш главный модератор Так что имейте это в виду, ребята э, Я считаю, что вам всем, кто смотрит это видео, если вы еще этого, конечно, не сделали ранее, необходимо просто перейти по ссылочкам в описании, там на ссылочка на Настю, на Юдуса, на Велла есть. Подписывайтесь на них, это реально топовые, классные, хорошие ребята, я с умоляю, пожалуйста, на их них подпишитесь, пожалуйста, блять! Простите, короче, пусть это будет новогодний подарок. Далее, кого я хочу поздравить и поблагодарить очень сильно за помощь, это, конечно же, трех замечательных, хороших стримеров, у которых уже канал намного крупнее, чем мой, но при этом они почему-то, я не могу объяснить никак как кроме как доброта и топовость, мимимишность Поддерживают наш канал Это, конечно же, Толя, следователь геймшоу Который оказал мне просто охуительную поддержку В плане э, моральной, да, поддержки Он э, просто играл с нами, записывал видео, да Он э, просто подсказывал, что как делать Короче, Толя очень сильно, правда, помог Толечка, ты просто лопуся тебе жесткий респектосик Я не знаю вообще, что бы я без тебя делал эту жизнь Конечно же, это Тёма который тоже нас поддерживает, который нам приходит на стримы, короче, жестко респектует. Спасибо тебе огромное. И это, конечно же, Лёша Алидлан, который нас рейдил бесчисленное количество раз, там, меня советовал своей аудитории. Тебе, Лёшечка, тоже спасибо за все твои рейды, за доброту, это просто тоже лапочка. Ребят, спасибо вам огромное, правда, если честно, я не ожидал такой поддержки от кого-то просто на Ютубе, абсолютно какой-то бескорыстный, я в шоке от вас, вы просто мега лапочки, вам жесточайший респектуйте. и поздравляйте. Если вдруг Каким-то боком, ребята, кто смотрит, не знает, кто такой то ли следователь Тёма Фокс и Леша Али 2. Ссылочку я на них всех, конечно же, тоже оставил в описании. Ребят, перейдите, подпишитесь, пожалуйста. Это все, что вы можете сделать, чтобы я хоть как-то их тоже отблагодарил за помощь. Ну и в завершении, ребят, я хочу поздравить, конечно же, вас всех моих подписчиков. Да, вас стало в два раза больше, чем в прошлом году. Спасибо вам огромное за ту энергию, которую вы мне даете. Потому что без вас бы, да, без вот э, той отдачи, которую я от вас получаю, я бы уже канал 10 раз забросил. С наступившим вас, братва, спасибо огромное за вашу поддержку, такую мощнейшую, за лайкосы, за комменты под видео, за то, что делитесь им, там, показывайте друзьям, зовете друзей на канал, потому что без вас бы я хуйчего достиг бы, конечно же, потому что подписчики, правда, очень сильно э, двигают канал вперед, в том числе, потому что вы даете мне э, мотивацию, да, вы мне даете повод вообще продолжать, я вижу, что вам нравится, и поэтому хуярю, сколько могу этот топовый контент, или не топовый, ну, не знаю, в общем, спасибо. Если вдруг кто-то из вас еще не сделал это, подпишитесь, конечно же, в группу ВКонтакте, потому что мы там часто проводим всякие по поводу того, какую игру постримить, что делать, и так далее, и так далее, и так далее. И чем больше там будет народ, который вот у нас сидит на Ютубе, чем больше будет народ ВКонтакте, тем. Будет более адекватный там результат в этих всех опросах. Кроме того, брата, у нас есть дискорд-канал, который можете перейти играть со всеми теми ребятами, которые вы увидите в чатике, общаться в офлайне, когда нет стримов и так далее. Хорошо проводить время, поэтому я тоже вас туда призываю яростно. Ссылочка в описании есть. Переходите к нам в гости и давайте общаться. Ну и напоследок чека я еще раз поздравлю всех-всех-всех, кто посмотрел это видео до конца с наступившим 2019 годом. Надеюсь, Новый год будет у вас, у нас у всех лучше, чем предыдущий И мы достигнем новых высот Нам будет классно, весело, будет много топового классного угара Искренне желаю это и нам и вам Как говорится Ну и по традиции, ребята, попрошу всех тех Кто вдруг этого еще не сделал позвонить в наш праздничный новогодний колокольчик На канале, поставьте там Сообщать о всех новостях сообщества Тогда вы не пропустите стримы, видосы И любые активности, которые у нас будут На канале, правда, буду вам за это Очень сильно благодарен все, ребята, заканчиваю видео и так затянулось, пиздец, как всех с наступившим Новым Годом. Жесточайший респект. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!